А это Серега. Всем удачи! Это Настюха! Всем привет! Это Анюта! И, конечно же, мой брат Семид! Всем привет! И моя сестра Сияна! Я педец! Сегодня мы снимаем крутой челлендж! Челлендж с друзьями! Сейчас я вам разложу на стол что Сука говорит Разложу на стол задание! Все, готовьтесь. Мы положили задание. И, конечно же, заложили их камушками, чтобы ничего не улетело. Да, теперь вам надо выяснить, кто за кем будет ходить. Давайте. Итак, все. Мы выяснили, кто первый. Первый ходит. Серега. Один. Так, что там? Расскажи свой коварный план по захвату мира. Расскажи, захва... Расскажи свой коварный план по захвату мира. А мы послужим как... ну, только злодейским голосом. Я когда вырастал на пушку, на пушку и на кусочки пыли и порох И потом я занущаюсь! Ура! Светло второй! Светло второй! Их Вот! свою любимую песенку. Музыка Все, молодцы Аня. Давай да? Потом я покажу Музыка А что то у тебя что? Завери в рот, в воду продержись 30 секунд И пока остальные тебя смешают В так, всемир засекай Вон он Скорее, беги Начинайте ее смешить <ролкни> давай, давай. А еще нет, он еще только засек Давай Расскажите анекдотик. Мама идет через реку И спрашивает водолея, а где ты увидела водолея? И мышка говорит, эм, эм, все, молодец! Следующий! Я выбираю вот этот. го Шипотка! Шипотка! тридцать секунд. А? Шипотка! Шипотка! Yeah! Сейчас моя. Ольчика, сейчас я буду рисовать твою Пусть тебе нарисуют усы а до на конца игры. Ой! Не надо Давай, все, беги, все по честному. <связь> я буду нарисовать. Потом у нас будет карточка. Это что за усы то? Откуда <связь> растут? А по, по одну вот то потом по по по Вот. Красавица. <рес> <рес> Серега следующий. Сейчас покажи, ну как отражаешься со злодеем. Ох, ему все везет. То злодей, то со злодеем. Я, я, я, я, я. Добил злодея. Ну, победил владея, похлопайте ему. Я джентльмен, Следующий. Да, с закрытыми глазами напиток. Напиток. Черт! <связано> Блин. Ну как Стрoy. на вкус? Что это? М -м -м -м! Что, Что это? это? Сок. Правильно. Какой? Правильно. Пей. Давай сжал. Держи. О, вот, руки. <смех> Ой, Дай! Что? Вот да. Дай я, Угадай. Что это? Подать бусинками и... <смех> Закрывай! Закрывай! еще не все. Да, еще, еще. <смех> Самое вкусное. Сидеть, наверное, 27 просто секунд на одной А вы тебя должны смешить. Да. Вильсава, ты где? Ругаться нельзя на видео. Ты, ты, ты, ты, ты. Ура! Молодец! Аня справилась. И с друзьями в ревенции. А как? а как вы Это смотрели? Кот, собака, да. осел и человек. Осел и человек Петух там еще да, есть. Да. Семир, ты кто? Я сел? Вильсава ты кто? Кот? кот Серега ты. Кто, кто у нас на барабанах-то? Кот играл. Он когда пел а, Ну, значит, не ты. кот А ты человек же хотела на гитаре. Серега я человек на гитаре Серега, кот Настя а, я не знаю. Петух, петух А Ань, собака. Аня собака Ну все, начинайте Три, два, один Погнали Ам дворцов Заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. Танцуйте. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, да, да. Ла-ла-ла-ла. Да, да, да, да. е, е, е. А, Все, молодцы. Дальше. Я 20. Еще много заданий. Щекотка под мышек 30. Да. И <Ты> должна выдержать. <свят> И не дергаться. Извини, куда спряталась? Куда <свят> ты <свят> прошу. Держись, держись угадай с закрытыми глазами, волос, а еду, еду. Мальчикам везет. Вот это мы Вот это я, пойдем. Дай, дай, дай. Дай, дай, Угадай, Стай, что? Дай, Яблоко. Яблоко. Это Ешь. Это шинит. Нет. Лядывай, не вот, Это был имбирь. Закуси, закуси, закуси. Я хочу... Да ешь! Морковь? морковь? Ну, а какой же это морковь. Я... Морковь! А, выплюнул! Все, Брось. Да, еще не все, еще не все. Ешь. Еще много. Не бойся, это очень вкусно. Откусывай, Откусывай, это очень вкусно. Что это? Лимон. Молодец. Сыр. Тише молчи. Не да ешь, сыр. это неплохое. Это неплохое. Это сыр. Правильно. Я просто сверху у листочек упала. Той. Той, кукует. Это вкусно. Что это? Холбаса. Правильно. Ташка. Крузная палочка. Упала. Пусящие. Ешь. Ч ⁇ это? Сам я знаю. Я знаю. все, Робот. О, скажи, это я легко. Давай. Еще, еще, еще. Ну-ка все подтанцовывайте. К нему подойдите поближе. Как робот, как роботы. Робот-брейкер. Во. Серега, ты что там, не робот? <рекленно> Молодцы! Молодцы! Молодцы! Всемир, себе, и себе. секунд! Они начали! 30 секунд! <рекленно> Элислава, помогай! <Свя> Сияна, щекоти, Аню Щекоти Верь помогай быть, быть, быть. <свяк> Терпи, терпи Осталось 5, 4, 3, 2, 1 Бераю no! <свяк> 400 Станцуй, Даня. Джига-дрыга, -джига. Джига не знаю, придумай его. Знаем. вот это джига-дрыга, нормально. Кстати. Давай, поближе подходи. Дрыгайте, дрыгайте, джиги-дрыги. Это ваш любимый, точно. Дрыгающийся танец. Ау. Молодцы, Настя, справилась! Молодец! 23-я! Нет, удача! Там много раз. предметы с этими глаз... глазами, которые тебе положатся в руки. О-о-о, это класс! Завязывайте ей глаза! Так, подготовили предметы. Да. Давай. Это Ляля. -ля. Правильно. И... Да. это. моя понирарти. Рарти. Да. А это? Семир, отойди. Э -э -э это шайба. А правильно, это правильно. А это? Откуда у вас шайба? Это какие? Это цветочки. Насовшие листья. Насовшие листья. Да. Правильно. Правильно. Да. Это вешалка! Правильно! Кроссовок? Да! 19, 19 Почитай! Щекотка под мышек 30 секунд! У меня было! Щекотит Велислава! Ха-ха-ха! <смех> Участников? участников? А, да! Выбирай участников, кто тебе будет задавать. Настя, придумай задание. Я, а? Надо задание да, задавать? Да. Так. Что же задам? Лучше бы у меня. Так, Семер, ты должен танцевать буги буки, -буки. Буги-буги. Иди на трапку. Буги. Говорят, мы дядьки-буки. Ля-я, не можем на Дайте стол руки. Погадать на короля. О-ля-ля, о-ля-ля. Погадать на короля. О-ля-ля, о-ля-ля. У-ха! Все. Молодец. Адской. Назовите я первый в мультфильме Один. А, первая часть. Это легко. Свен, Кристоф, Олаф, Анна, Эльза. Кто еще там есть? Как там его? Который это продавал, вроде бы, в этой серии. О'Кен. О'Кен! А принца как зовут? Принца... Я не помню. Какой. С которым она песню пела? А. А. Ханс. Ханс, Хан. Принца! Хан. Принца, Ханс, Ханс, Ханс, Ханс, Ханс, я Ханс, Ханс, Ханс, Ханс, Ханс, Поклону ноги Превратись в снежинку Не в снежинку Превратись Я тебя покажу Превратись в снежный ком И мне друзья меня покатаю Ко мне катите Ко мне Голову подожми. Делаем, делаем комочек. Делаем комочек. Делаем комочек. комочек. Снеговика из Велеславы. Комочек, комочек. Большой? Большой. Давай. Двенадцатая. <связывая> я сам, я сам. Я, слав, я там? Я Будьте здесь полом. 30 секунд. Да. <связывая> <связывая> Это надо. Нет, ты должен выбрать человека. А, человека а... за кем будешь повторять 30 секунд. Движение я. <сосить> а. Считайте до 30. <сосить> Считаешь до 30? Еще 19 секунд. 12, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я выкрою. Адская. тебя еще код, ты проиграешь! Ты проиграешь! Ты никогда не будешь жадать! Давай! Давай! Давай! Давай! Я засекаю. На старт внимания начали. нежненько щекочем так, я выбираю восьмерку восьмерку тогда да, да. я смеши всех при сути при присутствующих не там? знаю, как подумай Прису... Ну, идите Они вообще не смотрят. Эй! Я вообще думала, что еще нет. Только моя. пять. 30 ага. На старт внимание начали! Громко, громко. Привет, громко, привет, сосед! Давай, гром, гром, сосед! гром, давай, я тебе гром, гром, гром, гром, гром, гром, гром, гром, гром, гром, гром, гром, 7, 6, 5, 4, 3, 4, 1, ну давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! в темной-темной комнате, в темном-темном лесу, Девочка! Его звали Маша! И у нее была черная-черная рука! Ее родители однажды ушли в магазин! И не вернулись! А потом, через год, был зомби апокалипсис! И все умерли, кроме этой девочки! Она однажды спала в лесу! И а когда она его шела, из леса темного-темного вышел огромный, огромный медведь! <свят> <свят> и укусил девочку, девочка испугалась и убежала. А потом зомби его, а потом эту девочку съели. Зомби! Ура! Вот это источник! Последнее задание. Настя. Моя очередь. Я смотрела. Щекотка под Все, сиди, сиди здесь. Поднимай руки вверх. Стойте, стойте. И начни. Понимай, ручки, ручка, Давай, поднимай Поднимай Поднимай поднимай! поднимай. поднимай терпи руби! Терви! Молодцы Ребята, спасибо, что пришли Ко мне Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Терви! Подписывайтесь на канал, если хотите еще таких видео с нами. Пока. Подписывайтесь.